Здорово! Этот ролик будет состоять из двух частей. Одна из них адекватная, более менее Хотя, может ли у меня вообще на канале быть что-то адекватным? Вторая это запись демо. -а. Боже, кто записывает DM. Это ролики 2019 -го года. Мне вообще не важно, как бы, да, почему они тут оказались. Я решил их смонтировать, но ну, не выкидывать же их. Короче, первая часть будет. Кто будет. А я забыл! А я забыл! Все, я не помню, кто у меня первая часть. Первая часть это будет просто КС. Вторая это запись ДМа. Вторая должна была быть первой, но она вся почти состоит из мата, поэтому я ее засунул в конец. YouTube же классная платформа, правильно? В общем, не буду затягивать. Записи 2000... Блин, я ударил монитор телефоном. Записи 2019 года. Начинаем. Я авик куплю, ладно? Бери! Зачем? Ооо, сейчас попробовать прожать бананы. Не надо. Мы КТ, алло. Ты идите ко мне, я пошел только оранжевый, и ты не пошел. Ребят, пожалуйста, спокойно, не тильтуйте, а. ты все хочешь играть? Пожалуйста, не надо. Нафиг вы друг друга провоцируйте сейчас. Прошу вас, Не надо. Третье чувство у него что то у меня кс крашнулось. сука uh, you... пожалуйста ребят успокойтесь я вас очень прошу после я ничего не можем сделать паранойя паранойя да, ставит пулю просто наш типа, ты видел сколько он выходил он сначала вышел прицелился потом убил короче погнали все, деньги есть поехали We are. We are. Хорош! Хорош, тюрьма! Это Ч? Да, у нас играет уже, смиритесь, боже. У не Давайте Б зайдем по фасту, ну ч вы все уходите да? Давай. Синяя открылась. Синяя крыла, Алло, синяя... Крыла, синяя крыла Плент! Хорош, идем. Один четыре. Иду, иду, иду, иду. Биотека лоу. А нет, не лоу. уже а Тихо. С Хорош. <свук> <свук> Сука. Тогда Мой. не говори. Могу твою мать поставить Есть три б. Сейчас один, middle, один а. Не пушьте, пожалуйста. Ребят, я говорю, идем Б, ну все идут в Б просто. Так, так и надо, лол. И что? И что? Ну и че, типа, типа с этого, ну, типа, лол, как бы. Ну боже, типа лол! Ну, типа. Боже чел! Лайк поставь, чел. Боже чел! Пауз прошел. Машина. Ну боже, типа лол! Он Не, я зря пикнул. Тихо. Он уже на Б вышел. Это фейковая флешка была синий это б тебе инфу сказали, что ты делаешь? я услышал тебя, типа, спокойно! что он делает? что это за... я помолчу, пожалуй Забейся, он с блять, он дай на обе да мин. Близко накрыл. Зачем ты палас смотрел? Какие паусы бас. Такой дал. Синий, найс. Да сори, я Такой дал. Хороший болтов. Справа. Ее, как все плохо-то. Был нет? Б есть. <связь> Полоса те. Что <Шо> делаю? <связь> Синий. Смотри. Ну. Сейчас. Полоса ее банды Как это идешь? Пол. Ну, типа... Б. Все, все, все палос Все, палос палос палос Палось. Палось. палос б палос б Палось. б Палось. Палось. Палось. Палось. б. Палось. Палось. Палось. Палось. Палось. Палось. Палось. Палось. Палось. Палось. Палось. Да как ты не сдох, собака? Прочитал, Сайт планчит. Один шорт. Бомба под тебя. деф и убивай. Прости, желтый, не до красава. Ебать, бомбу поднял, он меня услышал. Что ты сделал? За боксами, за боксами. Ого. вот это нет. Вот это было зря. Кикай ему. Джангл, джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. Джангл. да? Джангл. Джангл кишка танка в смысле? Что? Что происходит? Я самка богомол. А я тебя голову откушу. Я только что взял курицу и откусил ей голову. Что ты не с курицей сделал ты? животное? Не смотри на меня. Грабай это будет Авик, Ладно, я понял. Да, в идеале бы на А пойти. Тихо. Хорош! Можно я с Авиком попробую, ребят? Никто не против? Как говорится, один раз не. Один раз и курицу можно. Ну вот за это вот вообще не респект, серьезно. Ты же понимаешь, что я теперь буду всю игру ходить за тобой. Кто знает вот что я сейчас в чате написал? Хей, uh, hey, у нас для тебя подарочек. Ну, откуда это? Никто не знает. Не. Мне кажется, фиолетовый знает. Да, oh. yeah, у на... Нормально, давайте ЭКО. Hey, а! Помогите мне! Yeah, Кинул. Была Давай хай я. Ну сорян. У них два, вы... Походу Б. Походу Б, ребят. Б. <связывая> что? <связывая> что это было? <связывая> что происходит? Игольчики патроны. Знаешь, такие, блядь. <связывая> <связывая> <связывая> С ядом, да? <связывая> <связывая> Которые нет, усыпляют. Нет, ты, ты говоришь, что реально есть на заготовке игольчики. Это... Пиздец. Жди, жди, жди. Грабе. Сай. Что? Как мы с ним, мы с ним через смог оба прошли? Ай, здесь прям один. Что они сделали? Бля, пиздец. Они, они нас просто вынесли. че стоим? Закройте, запланируйте КТ двое. Близко. Тихо. <связывая> что это было? Мужчина остенулся, мы не зайдем бы. Синий, что стоишь? Б... Синий, уйди на, пожалуйста. <связывая> Ладно. Шорт убей, пожалуйста. Бля, один миллиосты. Еще шорт. Бокс, middle, short. Нам сейчас ни денег не дадут, ни хера. Б вообще по сути чисто. На Б зайдем. Только это, закройте КТ. А Даю флеш. <mar uneirie> бы возьмешь нет помочь не факт минус 81 мид привет кс классная игра очень люблю тёмку не смотрит никто вообще такими раньше были двери на Б, пока их не поменяли бомба ловер бегу. ловер бегу. Еще один. я не выжил. вышел ловер идет на Б, быстрее uh, два мид тоже прошли uh, один вышел шорт Найс, как лучше вырос, Фу, Меня чуть не убили как не Вот сейчас не надо начинать, пожалуйста Сейчас все хорошо было День фа по шарту? Вышли, вышли, вышли Ниндзя, ниндзя, справа А, прости, фиолетовый. Желтый очень тебя прошу, не, не расслабляйся сейчас. Фиолетовый тебе тоже. О, Хорош, бомба! Мил. Хорош. тебе сейчас жестко булки подожмут. Ага, понимаю. Нормально, нормально, живи. Хорош! А? НТ, НТ, НТ, НТ. Все нормально. Спасибо за игру. Ой. За что мне это? Здорово, ял. Я, я бы. Здорово. Ой, заебись, пойду, ведьмака дальше смотрит. <laughs> а я викингов пойду посмотрю. А я кс пойду поиграю. <свят> пойду подращу. Я с тобой. Тебе надо? Г голландский штурвал друг другу, да? ты меня понял? оранжевый, а ты откуда? галактика, млечный путь, планета, земля с минска, короче а? из минска чё? обычный килл, чего вы такие? невероятно, это просто ты просто космос, лолик мы поднимаем мораль какой диалог на колонках играет? <possibilities> что сразу замолчал-то? кто на колонках? я, я. на колонках, колонках, у ху -ху. наушники просто такие играм на банане два типа давай в антап из петуха Еще уже, флешка Лонг варю же завали у него, ой сбери у него что ты пытаешься сказать? не фигеть, они на тут меду ой ой-ой-ой <св> хорошо. Мам, говорю, давай. Факе, нагоре. Ммм, кто факе, мам, hello. Так, ладно, что-то пойдут. Зеленый, по тебе ноль инфу, подожди. О, через смог нормально, да? Один прошел, один машина. Смог, кстати, тоже меня. У меня тут трое. <св> <св> <св> Минимум трое. Уйди, зеленый. Вот туда, встань, вот туда. Эээ. <св> <св> У тебя пихнет сразу как моли закончится. Хорошо, я понял. Купуй. Чего? Чего? Что? Привет! Конур, да, но он, блядь, понимаешь, маркист. Рот, пожалуйста. Блядь, ну что мы делаем? Мы кайфуем, брат. Мы гуляем, ты -ты -ты ну что такое? близко два смог чё? да быстрее блядь. Вот чего? что? Hмlow, I'm, low. I'm HP ah! Что? Почему я не прыгнул? Я мышку трогал come, come, come, Третий, молота, вы конченый, что ли? 3 guys middle. Как было три года назад. Я куплю не против, никто. Как бы я сказал сейчас? Я ВП покупаю гондоны, блядь. Чел, фулбэй, фулбэй. Что? Это Зеленый, у тебя просто полный набор, да? Kickflip, get light, galah, хф. Чома, тебя зовут? Пыталась. Апп. Синий, что? Что ты хотел сделать, Синий? Объясни мне. Зачем? Ну чтобы он испугался и ушел. У вас есть инфа, то что есть КТ. Нахрать, ты его напугать хотел? Или раунд выиграть? Напугать. Я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы. Это, это, пуш, б. это б, б, это б, это б. Что, прикольно, да, я ему прям в голову стрелял. У меня просто сразу прицел вверх ушел. Давайте просто будем ждать и все, нах. Нафиг вы их пушите? Один прошел. Я без я без головы. Да? Я Берпика. Потащи Балик. Кто с вами Пикнул бля, проверяй. Все знают, что такое умный дом. Настало время узнать, что такое безумный дом. Сейчас сделаем сейчас фаст б. Я коплю. Все, все, все, не тормозим. Проходите. Максай. А, что? Сейчас от килла поиграем. Поиграли. Один Тут я так и не понял, что было со звуком эмки, потому что должна она звучать явно не так И вот, вот как она должна звучать ну, что Спасибо за игру Джангл Хорош, Эйс. с бэксайдом с бэксайда шарт, шарт не убил не коц хорошо хорошо Эй, Ржане, салам алейкум. Да, свалите его от меня. Да нет, да сука, да какие ключи? Скадудл, ёп. Да, это золотая. Элик. Но она ничего не стоит, конечно, но сколько? 11 рублей, сука! Настоятельно рекомендую сделать звук потише, потому что сейчас начинается вторая часть. А во второй части что? Правильно, ДМ. Это бесконечные удары по столу, это бесконечные крики с моей стороны, и в целом эта часть... Ну, насыщенно, ну вот, блядь, она вся состоит из негатива. Ну, почти вся. О, как не попал. А, что, что, что, что? Okay. После этого момента я нахуй вышел из КСа, но ладно, это были еще цветочки. А вот сейчас... Дубль 2. Ну да. А, то есть, когда я целюсь тело, я попадаю в голову. А когда в голову... Заебись! А, ну, да. Понимаю. Понимаю, блядь! Вот куда я, блядь, по вашему стреляю, если не в голову, а? Где пизду играли? Первая запись на SSD. Ну да, и он еще меня убивает. Охерена, да? Классно, заеб... Не могли вас.. Блять. Все пизда просто этому серверу. Я беру АВП. Меня заебали, блять, убивать. Сука! Ну что, Стют, окей? А, нормально. Конечно, не с первого раза, но все же. Что, блять? БЛЯТЬ КАК ТЫ НЕ МОГ УБИТЬ ЕГО ДА Блять каков муд всех кинуть нахуй ЧТО БЛЯТЬ ЧТО ЭТО БЛЯТЬ НИХЕРА себе Я СТОЯЛ EVP BOX COMING BLOCKBOX Бомб Блять ебаный ты пида flower tunnel bomb. xbox short G -g. что блять что блять у меня выходит чекать вы серьезно SB, фак фак Че? а почему такая камера хехехе <laughs> it's ok mate It's okay. <laughs> Что? Да бля throwing a grenade. Throwing a grenade. Что, блядь! Что, блять с дэмкой, сука? Uh -huh. А, ну, да. Uh -huh. Что? Что это было? Почему я в УТП Это конец. Спасибо, что досмотрел ты его до этого момента. Я не знаю, кто ты мне. Похуй, абсолютно до да пизды кто ты, но спасибо. Я надеюсь, таких затяжных пауз больше не будет, потому что такого быть не должно. Проект лежит, его никто не монтирует. Это плохо. За нахуй я... Извиняюсь за мат. Зачем я выпустил это видео? Я не хотел, чтобы... Мои записи 2020 года, с самого начала. Это У меня компьютер в 2019 появился в самом конце. Они проще сказать. Короче, блядь. Спасибо, что досмотрели этот видос до конца. Не страдайте хуйней. Всем удачи и пока.